Дело в том, что эта тема очень актуальна. Я вам скажу, что эта тема, которую я сейчас... Я эту тему не просто так затронула. Вы знаете, что сейчас у нас идет соревнование «Жажда скорости» между командами. И есть много новичков. И когда начинаем обсуждать, то есть, что идет хорошо, что идет плохо, я столкнулась с тем, что обычно наши ребята новички да они думают что это как бы как это сказать у них работа у них там и дети у них там еще у них есть все что угодно кроме того бизнеса который они начинают да давайте делайте и э, сейчас я об этом поговорю дело в том что э, от статистики как говорится не попрешь никуда и статистика так закрываю тут все и статистика, она показывает, что 90% сетевиков – это женщины. Знаете, как это бывает? 10% мужчин, не считая, конечно, мужских компаний, да, где вот типа ТАВ, в которой мы были раньше, с биокатализаторами, там у нас было много мужчин. Вот. Почему это происходит таким образом? Дело в том, что женщин начинает больше. То есть 90% женщин – это те, которые стартуют. Есть ли в этом какое-то объяснение? Да, конечно, есть, потому что женщины, они чувствуют что-то сердцем, интуитивно, а потом, когда уже женщина начинает зарабатывать деньги, вот так происходит, что рядом появляется мужчина и выходит вперед. И, кстати, обратите внимание, да, что вот где вращаются самые большие деньги, но точно не у воспитателей детского сада. Они в политике, они где там, где нефть, где газ, да, и обратите, самые большие чеки в сетевом маркетинге, большой процент мужчин, то есть начинает 90% женщин, но почему-то самые большие чеки, да, это у 90% мужчин, да, вот так это идет. Значит, буквально вот ну, там пару-тройку пунктов скажу, почему именно женщины начинают. Дело в том, что когда мы только начинаем, сетевой маркетинг, как любой другой бизнес, он требует терпения. И, как правило, когда вы начинаете слушать кого-то, изучать что-то, литературу, там не говорят о времени, который необходимо для того, чтобы бизнес работал. Вы знаете, что у нас есть... Хороший цикл тренингов, от которых Эдуард Гринько переводил, да, вот, миллиардера этого, да, с английского на русских, и там есть один тренинг, эффект да, СМИ, так вот, СМИ, там как раз очень хорошо об этом говорится, почему много людей, это вступление пока что перед темой, пока вы там еще собираетесь, одеваетесь, да, ставите ссылки, дело в том что э, сми им не выгодно и у них нет времени там не по телевидению ни в журналах рассказывать долгую нудную историю успешных людей то есть он начал потом вот это у него не получалось его там э, пинали вовсю да он там падал он там вот нет они говорят вот он был бедный несчастный да и бам смотри в Во мгновение волшебной палочки он стал богатый, успешный, знаменитый. Кричали женщины ура и в воздух ливчики кидали, да, глядя его. Вот, то есть они пропускают вот это, потому что нет времени и нет смысла. И почему очень много людей лезут в пирамидосы или лезут куда угодно, да, лишь бы вот, вот готовы деньги вложить и ждут, да, вот у моря погоды, когда у них эти деньги принесут большую прибыль. И удивляются, что почему-то это так не происходит. А если они еще теряют, они начинают искать виноватых всех, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало. То есть вот так, вот это и называется эффект СМИ. Вот так вот воспитывают. Да, ну вы можете посмотреть. Тренинг это у нас на Форсаже есть, вот на эту тему как раз. Вот, это как раз очень плохое такое вот мотивирующее... Действия со стороны СМИ, потому что люди, они хотят получать быстро, много сейчас и вот не вкладывая много усилий. У нас же не просто в четвертом шаге написано, да? Есть много людей, которые хотят попасть в рай, но не все готовы умереть ради этого. Вот и все. Хочу канарейку за копейку и чтобы пела да не ела. Вот поэтому очень много лезут там в супер старты, в супер там хайпы и все такое прочее. Вот. Значит, дело в том, что опять это вступление все еще идет, мужчины, они не очень э, терпеливые, да, вот, э, они хотят быстро, а им, у них не хватает у многих терпения ждать выхлопа от бизнеса, потому что они думают, что они пришли в бизнес, поработали месяц-два, да, то есть, и, блин, 10 тысяч долларов, что за дела, не падает. Женщины, как известно, они более терпеливы, они больше вовлечены в процессы, и у них нет такой вот сильной привязки к результату, потому что мы разные, да, мужчины там откуда они там, с Марса, да, женщины с Венеры, хорошая книжка, да, есть, и мы по-разному устроены, мы только визуально вроде бы похожи, но на самом деле мы во многих вещах даже мыслим по-другому, и женщина, она всегда наполняет, да, то есть ей интересен сам процесс, а мужчина, он устроен так, пришел, увидел, победил. То есть он э, нацелен на получение результата, да, а вот а женщина, она на процесс. Кстати, маленькая скобка, именно поэтому в сетевом маркетинге мужчины более жестко работают. Бам-бам-бам-бам, а женщина там и поцелует, и оближет, и там... Э... Вы сами знаете, да, то есть мужчина, он больше идет гнездо орла, создает, а женщины более курятник, да, чтобы вот вовлеченность в процесс. Значит, плюс еще почему обычно вот стартует женщин больше, потому что женщины, они иногда, сейчас тему эту раскрою, да, это важно для нас, это сейчас так просто вот маленькие такие вступления. Женщины, они вынуждены этим заниматься, потому что у них в принципе нет, в принципе нет другого выхода. Вот. Плюс женщины, они более, скажем так, проверенным схемам. То есть женщины, они более там привыкли слушать, работать, вот так, как им сказали. Да, мужчины, вы же знаете, да, товарищи мужчины, вы приходите, у вас больше энергии, вы там нацелены на быстрый результат, и вам как это трудно следовать чужим схемам, потому что вам кажется, что эти схемы несовершенны. И когда спонсор или система, она говорит, надо вот так, вот так, вот так, ты думаешь, я, конечно, буду, но есть что-то лучшее, я попробую. да, То есть мужчины, они всегда в голове считают, что все, что им дают, это не столь совершенно. Поэтому они что-то ищут постоянно. А, как правило, есть разница между тем, что должно работать, и тем, что на самом деле работает. И здесь, когда тебе даешь что-то, что на самом деле работает, вы, и мужчины, они ищут то, что должно работать. Я вот так вот немножко говорю про мужчин, чтобы им не так было обидно, потому что я потом буду много говорить о женщинах. А для женщин это, конечно, не вопрос как сделать, а вот вопрос а вот так и побежала и сделала конечно да можно любую систему работать сделать более сильнее эффективнее но конечно для начала нужно набираться терпения получить предварительный результат да ну и потом от него отталкиваться идти дальше дальше да вот что еще такое? почему женщин больше но э, иногда для мужчин это не очень престижно знаете, да, как у нас вот это извращенное понятие сетевого маркетинга еще с 90-х годов, когда это продавать. А, сетевой маркетинг я не люблю продавать. Я 22 года в сетевом маркетинге, смотрите на меня. Я за 22 года продала одну баночку. Я что, похожа на продавца? Сетевой маркетинг, он называется сетевой. Вы строите сети, а вы не занимаетесь продажами. Иначе бы он назывался продажным сетевым маркетингом. Это раньше были, я говорю, в 90-х, когда мы начинали, были, у нас назывались эти канадские компании, когда стучишь, и там что-то они стучали, вечно там что-то продавали. Вот, поэтому отсюда еще пришло, что это не очень престижно, вот, а мужчине нужно уметь наплевать на чужое мнение. Да, для того, чтобы он начал зарабатывать в сетевом маркетинге. И я уверена, что сейчас ситуация э, меняется, потому что многие мужчины, они вообще перестают ну, как бы, прислушиваться к чужому постороннему мнению, если, конечно, ты целостный мужчина. Для женщин здесь, конечно, вопрос не стоит, это именно поэтому в женщине, о, в МЛМ больше женщин. То есть либо деньги, да, либо у них нет другого выбора просто-напросто. Еще, да, этот бизнес, он, конечно, уникальный. Но, во-первых, почему? Потому что люди, которые не хотят уходить от наемного труда, у них больше свободных денег, чтобы поднять свой традиционный бизнес и так далее. Да. Во-вторых, вы не можете вести традиционный... Ребят, вот смотрите разницу. Вы не можете традиционный бизнес вести время от времени. Три-четыре часа в день – а вот МЛМ он все-таки позволяет вам заниматься им особенно с нашей системой, работая в интернете, как вам удобно. Плюс идет обучение. Ну в традиционке вас же никто не учит. Вы сразу пошли, прыгнул, занял денег и сразу вступил в конкурентную борьбу. И вы учитесь на своем опыте. И вот это вот это я бы даже сказала для мужиков это вообще идеальный, да, вот вызов. Иди, да, сетевой маркетинг, тут, значит, должна быть там команда, наставник, ну и все такое прочее. То есть вот эти, в принципе, пункты, они влияют на то, что женщин сюда обычно приходит больше. Теперь еще буквально пару слов, да, почему все-таки сетевой маркетинг. Ну, ладно, я не буду сейчас, да, говорить там, вот вам давать какие-то там... Заодно сейчас проверю, как видно, как слышно. Значит, я не буду давать. Ага, хорошо. Значит, давайте, да. Э, я сделала маленькое вступление. Все, вы вооружены, опасны, кое-что будете записывать. Погнали. Теперь, как говорится, ближе к телу. Значит, сразу говорю тем, которые у нас гости или приглашенные, да. Э, я когда... Я тренер, да, я 22 года тренер, я практикующий тренер, потому что есть много на просторах интернета, где вы плаваете, бизнес-тренеров, которые начитались книжки, да, и потом рассказывают, да, но сами они никогда этого не делали и никогда через это не проходили. Я практикую, практикующий бизнес-тренинг, и через мои люди, через мои руки прошли... Тысячи и тысячи людей, начиная с того, как я работала на земле, с 10 года, с 11-го, как мы стали работать в интернете. Поэтому сразу говорю, да, я не собираюсь ни перед кем делать реверансы, я не буду стараться быть хорошенько перед вами, и я не буду стараться вам всем понравиться. Да, то есть и вы принимаете то, что я говорю, или вы вот так закрываетесь, да, и вы не слушаете. Но это ваши проблемы. Кому совсем не понравится то, что я говорю, легко. Нажимаете «вышел», да, отжались и идете, занимаетесь э, своей жизнью. Начинаем. Значит, э, почему очень важен сетевой маркетинг? Э, дело в том, что э, вот э, в самом э, понимании сетевого маркетинга а здесь нет никакой имитации, да, здесь все по-настоящему. И вот истинная сила этой модели, она как раз заключается в том, что компания, она платит своим дистрибьюторам, да, за то, что вы используете какую-то продукцию, вы берете систему франшизы, вы зарабатываете для себя или берете что-то для себя. Ну, конечно, кому нравится, тот может продать. Вот. И плюс за все товары, которые будут покупаться людьми в ваших интернет-магазинах, по вашей рекомендации. И вот с этого можно неплохо заработать. Идеальная модель сетевого маркетинга, когда у вас тысячные структуры, тысячные, э, много тысяч интернет-магазинов, где люди просто раз в месяц даже для себя берут какую-то продукцию, ну, как у нас, да, для мозгов, для энергии, антиоксиданты, на морду лица намазать, чтобы быть лучше, краше там и все такое прочее пить какие-то там и продукты да, для того чтобы опять же быть моложе и чувствовать себя лучше и плюс вы с этим зарабатываете значит насколько это эффективно но вы сами знаете ответ на этот вопрос да то есть это все работает если бы это не работало то э, за вот эти ближайшие э, годы не было бы компаний которые делают более 10 э, 10 миллиардов да, вот, э, долларов в год. И даже взять нашу компанию Женес, с которой мы работаем, ей 8 лет, но она делает уже 5 миллиардов. И вот это ответы на все вопросы. Плюс я вам скажу еще, да, что э, э, э, вот эти вот даже 10 миллиардов, или вот наша компания Женес, которая на восьмом году сделала 5 миллиардов, это... Э, Половина объема экономики таких стран, как там Новая Зеландия, Пакистан или, например, Филиппины. Почему я сейчас хочу поговорить именно о том, что этот бизнес в первую очередь для женщин. Почему начинают... Эй, мужчины, да, я почему про вас не говорю? Это по умолчанию для вас. Я уже сказала, самые большие чеки здесь зарабатывают мужчины. Но почему же здесь этот бизнес он нужен женщин, женщинам? Так вот, я начала с того, что когда, ну, мы делаем созвоны, вот сейчас на соревновании, и я столкнулась с тем, я думаю, вы тоже с этим сталкивались, сталкивались или вы сами такие, когда ты разговариваешь с каким-то сетевиком, обычно, ну, с другой компанией, да, и многие наши делают то же самое, ты говоришь, ну, сколько ты в сетевом? Он говорит, я в сетевом 10 лет, но работаю я только два месяца. Так вот, я вам скажу по секрету, если вы считаете, что вы в сетевом год, полгода, два или десять, а работаете вы два месяца, вы вообще ни хрена ничего не делали в сетевом маркетинге. Дело в том, что почему важно, чтобы вы все-таки делали его, но делали именно от слова «делать», а не «я буду делать» да или «я делаю». Из года, да, если суммарно сложить, сколько вы его делали, да, вы делали его там два месяца со всего года. Есть очень, в сетевом маркетинге очень много, много возможностей для того, чтобы создавать богатство. Но я вам хочу сказать, это прекрасный бизнес для женщин. Значит, вот обратите внимание, если вы погуглите и вы посмотрите статистику, да где угодно, посмотрите, это то, что я говорила, э, говорила здесь очень много женщин. И вы не ослышались. Если вы начнете, опять же, да, Google в помощь, потому что многие люди забывают о том, что есть Google. И сегодня можно болтать сколько угодно, но есть Google. И вы всю информацию можете проверять. Так вот, э, согласно данным Ассоциации прямых продаж, где-то из 15 или там э, миллионов человек в мире в сетевом маркетинге но где-то 88-90% это женщин. И, в принципе, здесь нет вот этой вот, да, вот такой э, половой принадлежности, да. Вот женщин много начинает но мужчин много, которые зарабатывают самые большие э, чеки, да. Почему так происходит? Значит, э, что вы должны э, четко понимать? Значит, э, когда мы работаем в сетевом э, маркетинге, да, это э, женщины, они в этом нуждаются. Вы знаете, да, э, многие люди, я вот сейчас скажу, да, прости меня, да, что я вот скажу. Э, вот смотрите, что происходит. Я часто слышу, когда женщины говорят, ну, я не знаю, да, у меня вот тут еще муж. Э, знаете, так некоторые даже в агрессивную такую становятся. У меня еще семья, а вы мне тут бизнесом заставляете заниматься твоим нормально, да. У меня семья, мне на работу надо ходить. Я там у меня дети еще, да, я с работы прихожу, я устаю, у меня очень неплохой начальник, да, то есть, в принципе, меня немножко устраивает. Но дело в том, что я вам скажу, что э, многие женщины, вам необходимо создавать э, благосостояние, и вы должны понять, что вам нужно финансовая ответственность, чтобы у вас в голове появилась, что вы, у вас должна появиться вот эта финансовая ответственность за все, что с вами происходит в этом мире. Дело в том, что посмотрите, вот сегодня, например, пока мы жили в социализме, вы знаете, что вот выражение, да, то есть кто не работает, тот ест, да, то есть там было такое выражение. Сегодня с братом ходили в кафе, он говорит, кто не работает, тот ест. Ел шашлыков, вспоминал, вот там фильм какой-то вот смешной, этот, по-моему. А, операция И, по-моему, приключение Шурика. И э, при Советском Союзе, кстати, у нас вот в России еще есть такое, да, вот эти минимальные пенсии. Работал, ты не работал, стаж у тебя не стаж, да, но ты все равно будешь минимально получать. Где-то там 150, может быть, 200 долларов, тебе все равно государство будет платить. Но мы э, выходим на капитализм. И он показывает свой оскал, да, звериный. И сейчас все больше и больше, да везде, в принципе, не больше и больше, а сейчас везде уже, помимо, вот еще пока, наверное, Россия, сейчас люди, они сами делают накопительную пенсию. Вот я в Литве, я говорю, зашла в соц этот, и что-то вот стали спрашивать, мне давали справку, да, что мне типа рано на пенсию еще, да. Вот мне надо было сюда, вот в Россию. Я говорю, послушайте, а у вас вот в Литве, да, вот, ну, в Европе, здесь минималку дают, она мне вот такие глаза сделала, говорит, какая минималка, да, то есть, что заработал сам себе, копей эту пенсию. Я говорю, да, ну, а если ты же с детьми сидел, да, он говорит, тогда пусть дети тебя в старости кормят. Да, ну, если ты как бы за мужем ухаживал, вот была домохозяйка, тогда пусть муж тебя кормит. Да, вот сегодня это так. И сегодня уже молодежь во всех этих странах они уже начинают откладывать себе эту пенсию. Но вы знаете, что вот это вот, это э, домоклов меч, который висит над головой многих женщин. Почему я очень страстно выступаю за то, чтобы женщины, они сами заботились о своей финансовой независимости? Самая вредная сказка, которая есть, это «Золушка». Когда женщины читают и полно, которые сидят, но слава богу сейчас многие прозревают, сидит она и ждет принца на белом коне. И когда ты смотришь вот эти все кучу фильмов, да, все, Золушка, Золушка, Золушка, да, и вот э, финал, э, как это, э, как это сказать, не финала, ну, а сюжет, да, сюжет, он выглядит так. Бедная, несчастная без денег, без ничего, и появился принц, богатый бизнесмен там или миллионер, и он ее спас, и она стала богатой, успешной, красивой, да, и все такое прочее. Но это неправда, это не работает. Самая вредная сказка, которая делает неправильные вещи в голову женщин. Вы знаете, да, что принц, он обратил внимание на эту золушку, когда она стала принцессой. По-другому принц, он на вас не обратит внимания. Дело в том, что, э, когда женщины, они думают, я вот на мужа там и все такое прочее. Ребят, женщины, товарищи, ну вы же много видели уже истории, читали, смотрели, когда вот сегодня я выхожу замуж, я за мужем. Бам! Через какое-то время какая-то другая за моим мужем. Почему? Потому что, когда ты домохозяйка, не надо гордиться тем, что вы супер-пупер умеете варить борщ. Вопрос на засыпку, да? Поставьте мне плюсик, товар... не, поставьте мне единичку, ребят. Кто, э, вот из женщин, кто умеет варить борщ? Давайте единицу мне ставьте. Кто умеет варить борщ? Давайте. Смотрю в чате. Погнали. О, Клюева Марина умеет. Еще одна юля Мюллер умеет. Светлана Торлина, Валентина, Лиля, Елена, да Нина, Алита, Блин, Червякова, Галина Романова. Да вообще зашибись. Вон Ирена вообще 250 раз умеет борщ. Вы Видите, во, Владимир <соценно> тоже умеет. Вы видите? Ага, вы видите, все умеют варить борщ. Так вот, дело в том, что вот когда иногда э, я, почему я это говорю, я вам сказала, да, что я практикующий, я сама 16 лет была домохозяйка, я знаю, как это проходит. И вот когда ты сидишь, но ну, у меня была уважительная причина, да, у меня ребенок был парализованный, и я знаю, что такое домохозяйка, да, я умею делать первое, второе, третье, торты, банки там закручивала, пирожки, печи, все так в совершенстве. Поверьте мне, да, за 16 лет еще вязать умею, еще крючком, еще шить умею. То есть за 16 лет вот так всему научилась. Но вы знаете, что я начала замечать? Наступает момент. А, и вот что я делаю, я много это наблюдаю даже в соцсетях, что делают женщины. Я говорю, такие посты ставят, вот женщина, да, то есть вот у нас неблагодарный труд – Э, вот э, я тут с утра до вечера работаю, а муж там неблагодарный» и все вот в эту тему. То есть муж должен быть благодарен за то, что ты сидишь, борзел, но это же твой выбор. Вы знаете, что происходит в 90 случаях? Мужчина, он начинает эволюционировать. Ну а вы, ребят, ну вы же немножко, вы же понимаете, да, вы немножко деградировать начинаете, да? То есть муж приходит с работы, там у него там что-то успешное, там рядом женщины, там он видит, он смотрит, там, при параде, там, э, накрашенные на каблучках такие, да? А вы такие, в халате такие. И о чем вы говорите, да? То есть о детях, э, продукты подорожали, там, еще что-то, да? То есть и все вокруг этого. То есть вы как бы деградируете. Наступает момент, когда мужу уже как-то не очень с вами интересно. И он начинает посматривать вдаль в поисках новой модели, если использовать автомобильный термин. И наступает момент, когда вы становитесь, товарищи домохозяйки, да, работать э, домашними тапочками, которые стоят у входа, которые используют по мере надобности. Но их не замечают. И поэтому сплошь и рядом да, потом вот этот вот, э, потенциал, который женщины там не используют, обижаются на мужа, ну и все такое прочее. Вот. И часто бывает так, что он видит кого-то другую. Так вот борщ могут готовить э, э, все. А вы знаете, да, детям тоже очень важно, чтобы вы не только умели готовить борщ, стирать и убираться. Детям нужно показать пример. Вы знаете, как дети, они гордятся своими мамами, когда они не только борщ умеют творить, а чего-то добились, когда они успешны. Поэтому в принципе даже быть домохозяйкой, это очень опасно, да, капитализм, видите, он идет в ту сторону, когда может наступить так, что пенсию не будет ваш муж платить, потому что он вообще не будет уже с вами. И никогда не нужно думать, вот именно со мной это не случится. Знаете как, мы, люди, мы устроены так, когда мы смотрим на кого-то, он говорит, вот со мной точно так не будет, с кем-то угодно, но только не со мной, потом думаешь... А что со мной-то и начинаешь вопрошать? Господи, ну за что это мне? Да потому. Дело в том, что сама техника работы в сфере сетевого маркетинга, она для женщины и мужчин абсолютно. Играть вот этой игре, которая называется накопление богатства, да? Или накопление, или ответственность за свое финансовое благополучие. Статистика. Значит, давайте рассмотрим статистику. Вы знаете, что статистики, которые касаются отношений как отношения женщин женщины денег, они заставляют задуматься. Вот я прочитала тут недавно книжку, правда там только по Америке, но в принципе статистика, она не сильно отличается ни от Европы, ни от, Европы, ни от рынка СНГ. Статистика такова в Америке. Повторяю, да, в Европе и на СНГ примерно то же самое. 47% женщин где-то э, в 50 лет, да, они уже являются одиночками, то есть они вынуждены себя содержать. Хе, а ну-ка дайте вопрос, ну-ка двоечку мне поставьте, да, кто уже после 50 свободен, как птица, да, то есть ну-ка двойку мне поставьте. Двойку из женщин, кто э, свободен, о, пошли, пошли двойки, пошли наши свободные птицы, во, видите, ха, ну вот, о, видите, да, так вот, э, процентное соотношение, то есть почти 50% женщин после 50 лет уже не замужем, одиночки. То есть они уже вынуждены себя сами содержать. То есть если вам сегодня 30, 35, 40, готовьтесь. 50 процентов, да, вот так бывает. Дальше. Как я уже сказала, пенсионные накопления, то есть нужны пенсионные накопления, чтобы была пенсия. Так вот у женщины не меньше. И намного. И почему? Потому что женщина, да, она ведет домашнее хозяйство она рожает детей она их воспитывает и это значит что вот напишите себе вы знаете что женщина вот в связи с тем что она рожает детей там детей домашнее хозяйство где-то около 15 лет да вот она отсутствует на рабочем месте плюс там больничные все остальное а вот у мужчин это только где-то полтора года 15 и полтора чувствуете разницу а сейчас еще добавьте туда-сюда, что э, все равно есть дискриминация по половому признаку. И все равно мужчинам платят больше, чем женщинам. И э, есть такой вот национальный центр, который исследовал вот это вот, да, и это так. Теперь идем дальше. Средняя продолжительность женщин она на 10 лет выше, чем у мужчин. Значит, посмотрите, да, то есть вот Сейчас у нас идет поколение бэби-бумеров, да, то есть бэби-бумеры -бэби – это люди где-то с 50-го, да, вот, года рождения и выше, 50-й там и выше. И дело в том, что как это, женщина же выходят замуж, чтобы муж на 10 лет был старше, вот, а еще он живет на 10 лет меньше. И получается так, что многие женщины, 80%, они переживут своих мужчин на 15-20 лет. А из общего числа пожилых людей, тоже опять же, да, вот инвестиционный фонд делал такие обследования, Морн, там, СЛАР какое-то такое название. Так вот, 25% женщин, они живут в бедности. То есть, статистика такова, 7%. Из 10 женщин какую-то часть своей жизни проведут в бедности. Значит, вот этот первый пункт ⁇ статистика. Вы должны понимать, и статистика это доказывает. Женщины, они все больше, большой процент женщин, они испытывают недостаток финансового образование, они не могут себя обеспечить материально, и особенно в пожилом возрасте, когда нет мужа, когда, может быть, дети неуспешные, и когда вы не сделали пенсионные накопления. Мы проводим жизнь в заботах о семье. Для женщины, да, самое такое слово, которое ее оскорбляет, это эгоистка, да, то есть мы не эгоистки мы тратим себя на детей на и все вот а это будет так что большой процент у вас будет не хватать денег второе почему вам нужно делать бизнес финансовая независимость знаете еще вопрос такой да поставьте мне троечку кто выходя замуж вот из тех кто уже э, нет никто разводился вообще вот кто вышел или кто развелся уже да вот когда вы выходили замуж поставьте тройку кто, выходя в белом платье и в фате, не думал о разводе? Вот тройку, кто не думал о разводе. Смотрите. Видите? Когда мы выходим замуж, мы никто не думаем о разводе. Точно так же, когда мы устраиваемся на работу, вот вы устраиваетесь на работу, вы же не ожидаете, что вас уволят. Но такое случается очень часто. Вы даже не представляете, сколько в мире неадекватных людей... И, возможно, завтра кто-то будет вашим начальником, и вы будете слушать, дай постойки смир, то у этого неадекватного начальника. Дело в том, что у женщин, которые полагаются в финансовых вопросах на мужа, на начальника, э, на другого, которые думают, что гарантия безопасности конвертик э, э, в конце месяца, да, это ваша гарантия безопасности, вы очень ошибаетесь, и вам нужно серьезно задуматься. Потому что в нужный момент может оказаться так, что ни мужа, ни начальника, ни этой работы э, может не оказаться. И очень часто мы не осознаем, насколько мы зависимы от начальника, от той работы, от нашего мужа или еще от кого-то, пока не прозвучит вот этот тревожный звонок. Третье. Когда мы приходим в этот э, э, в сетевой маркетинг женщины, у нас нет потолка возможности. Вы знаете, да, что по э, бинару у нас есть ограничение 105 тысяч долларов в месяц. Но э, когда мы работаем по линейке, ограничение это только то, которое сидит на твоем месте. Да? Когда запустил одну сторону, да, то есть и сидишь. Но если ты хочешь расширять сколько угодно бизнес, ты можешь делать сколько угодно первых линий помогать им с помощью э, системы, особенно форсаж, развиваться. Дело в том, что ко всем сложностям, которые... После вот восьмого года, это когда кризис был, да, и то, что испытывают наемные работники, женщины сталкивались еще, и сталкиваются с дополнительным препятствием, да, это когда потолок возможности. И вы знаете, это присутствует в наши дни, потому что женщин обычно пускают куда-то работать, да, до определенной ступеньки карьеры. Я думаю, что те, кто работает в наем, вы уже сталкивались с тем, что э, когда вы захотели устроиться на хорошую работу после 50 лет, да, то есть забудьте об этом. Вам 45-50 лет, 45 баба ягодка опять, а тебе говорят, ты устарела, да, и тебя уже не берут, мужика возьмут, да, вот тебя нет а вот в мире сетевого маркетинга сама идея каких-то ограничений да, ну это вообще смешно потому что компания сетевого маркетинга безразлична мужчина ты женщина черная ты белая, голубая, серая зеленая в крапинку и окончила ты колледж, да, или может у тебя даже нет образования и конечно их интересует только то насколько эффективно вы умеете строить сети, и развивать, но для того чтобы научиться строить сети, развивать есть система форсаж, да, и Именно поэтому, что вообще сетевой маркетинг, он обучает людей, да, то есть этим занимается больше женщин. Потому что самое главное – это ваш характер, личностные качества, и не просто, ну технические, чему вас, конечно, обучают. В любой сетевой компании, особенно у нас, в нашей системы. Значит, вы знаете, как в любом даже традиционном бизнесе, когда человек туда приходит, все начинается с тем с того, что работают над его головой, потому что когда ты меняешься в голове, меняется все вокруг тебя. Самое главное, да, это ваши умения, качество личностные характера, которые вас воспитывают, опыт и все остальное. И вот здесь вот, конечно, нет никаких ограничений. Дальше, четвертое. Здесь, конечно, очень большие неограниченные доходы. Дело в том, что, как я уже сказала, в смысле карьеры, ну, в бизнесе или где угодно на работе есть еще неравенство в оплате. Мужчины им всегда платят немножко больше, им дают немножко больше послабления, их больше принимают с более там, старшим возрастом. И женщинам нам иногда бывает очень трудно зарабатывать столько, сколько бы вы хотели. А вот исследования показывают, что там, где женщины. Вернее, где мужчины получают 1 доллар, мужчина женщина получает 75 центов. Это везде так работает. Но в сетевом маркетинге у вас равные возможности. И вы можете неограниченно вот это все расширять. Поэтому это очень важно для вас. Значит, дальше. Пятое: самооценка. Вот лично я считаю, что главное достоинство сетевого маркетинга. Основная причина, почему женщинам нужно этим заниматься, это то, что, знаете, как, ну, во-первых, да, то есть самооценка женщины, она зависит от того, как вы себя обеспечиваете в финансовом плане. Вот мне про мою дочку, да, например, вот она выросла, да, но я делала усилия, да, я пришла в сетевой маркетинг, когда ей было 2 года и 7 месяцев. Я, конечно, все сделала для того, чтобы у нее было все. Суперобучение, то есть дом там, она ни в чем не была, ну, как у нее не было достатка. И вот даже нянечка, которая вот у нее была, да, вот Ирина, она говорит, Ты знаешь, твоя совсем другая, да, она никогда не будет с кем-то там за тряпки там спать с мужиком там или еще что-то. Если что-то не нравится, она пошлет. Вы знаете, как это с женщинами бывает. Я сама помню по молодости встречалась с парнем, который мне не, вообще не нравился, но он был моряк, он мне приносил красивые кофточки с моря, да, и вот я заходила с ним в кино там, везде, то есть в кафе встречались, целовались и так далее. Вот. И я знаю очень много женщин, которые из-за того, что у них нет материальная, то есть, ну, в семье, или они не могут себя обеспечивать в финансовом плане, очень многие женщины продаются. То есть это, э, потому что даже там кофточка, или это тоже своего рода э, продажа. И материальная зависимость, когда вы зависите от кого-то, она приводит к потере чувства, э, как, утрата чувства собственного достоинства. Почему много женщин, которые не любят мужа, которые несчастными себя в семейной жизни чувствуют, но они терпят? Потому что мужчина их обеспечивает. И вот это, да, это плохо, потому что это заставляет нас, женщин, совершать поступки, которые мы никогда не совершили бы, если бы у нас не была вот эта потребность в деньгах. Я встречала много женщин, чья самооценка буквально взлетала вот к небесам, только потому что они стали самодостаточными в материальном отношении. То есть как только стали себя обеспечивать, и э, все э, взлетело вот это все. Опять же, да, если вернуться ко мне, как, как я была домохозяйкой, мне муж говорил всегда, Лорча, ну что ты из себя представляешь, да? Ну, что ты из себя представляешь? Да что ты, ну что ты, ну что ты, кто ты такая? Ни разу не гулял с ребенком, манную кашу не варил. Когда я пошла в сетевой маркетинг, и когда я стала зарабатывать там 2-7, там вот через полторы э, года у меня было уже 40 тысяч долларов в месяц, да, вы знаете, да, он кашу готовит лучше меня. Ну, сейчас он э, умер уже более 10 лет назад, да, но он э, готовил кашу лучше меня, гулял с ребенком и все такое прочее. И он мной гордился. И даже когда мы развелись, он так за 10 лет. Э, не женился, да, и как говорили потом женщины, он просто мной очень гордился. Да, и он не смог просто найти вот лучше меня. Вы видите, да, как это самооценка, да, и как мужчина по-другому смотрит, и как самооценка у женщин повышается. То есть высокая самооценка, она ведет к большим успехам и в конечном э, э, счете, в главной цели, к вашей финансовой и вообще к свободе. То есть все начинается именно с того, что вы делаете, повышаете самооценку, да, и это ведет к еще большим результатам. Поэтому вам нужно это, если вы хотите даже, чтобы у вас личные отношения в семье улучшились. Ну и шестое, это возможность, конечно, распоряжаться своим временем. Дело в том, что э, женщины, мы заботимся, да, о финансовом благосостоянии, но у нас есть тысячи препятствий и, конечно, нехватка времени. И это касается, когда вот маленькие дети растут, там, или да, и большие, маленькие детки говорят, маленькие бедки, и большие детки, большие там, бедки. Я слышала много раз, вот даже от наших дистрибьюторов, да, когда мне говорят, но, вы понимаешь, я не успела. Вот мне надо было цену слова, я не успела. Я вот там на работе 10 часов, или 7, или 8. Потом я ужин приготовила, потом надо помочь детям там с уроками, потом помыть посуду, э а к тому времени, когда я уже всех уложила спать, у меня там несколько минут свободного времени, но я уже никакая, я так устала, да, то есть, поэтому я не сделала цену слова или все такое прочее. Значит, э, э, знаете, как, э, э, когда я вот стала работать в сетевом маркетинге, вы распоряжаетесь вашим временем. И вот это, это все болтовня, да, не успела это болтовня. Вам нужно четко планировать свое время. Я знаю, как я работала, когда мы работали с мужем на равных. Да? Он вице-президент, я вице-президент. Я вам сейчас покажу, как мы работали. Значит, вице-президент муж сидит дома, пишет тренинги, смотрит, там готовится. Вице-президент жена побежала, приготовила, ребенку уроки проверила, что-то там в стирку заскочила, тренинг 3 секунды, там 10 часов, он провел тренинг, я провел тренинг дальше идем в магазин за продуктами вице-президент муж садится в кафе достает тетрадь смотрит в компьютере готовит там встречи там какие-то да? вице-президент жена с тележкой погнала продуктов набрада, заплатила забрала вице-президента мужа он проводит тренинг я провожу тренинг то есть вот так вот происходит когда работает женщина Дело в том, что мы создали э, нашу систему Форсаж для того, чтобы вы могли планировать и уделять себе время. Вам не нужно сегодня по 40, по часу рассказывать кому-то что-то. Да? Заводите на систему, планируйте ваше время, занимайтесь вашим бизнесом вечером, утром, выходной, час выделяйте. Работайте дома, используйте телефон, используйте компьютер, наушники на работе. Это бизнес, который мы для вас сделали с помощью нашей системы, который вы можете засунуть в карман. Вы можете взять дорогу, вы можете взять на работу. А все остальное это болтовня. Дело в том, что создание богатства, товарищи женщины, это ваша насущная необходимость. И я вам показала вот эти несколько причин, которые заставляют вас заботиться о финансовом благосостоянии. И статистика, она доказывает, что времена для нас, для прекрасной половины человечества изменились. И экономическое образование – это не роскошь, да, это потребность, и вам нужно это. Финансовая зависимость – это когда вы зависите финансово, от начальника, от наемной работы, от вашего мужа. Это игра в рулетку. Вы в рулетку играете. Вы можете выиграть, но вы можете большую часть проиграть. Вы можете выиграть, да, но очень большой процент риск того, что вы проиграете. Вы знаете, что много веков уже женщины борятся с ограничениями там карьерного роста, с размером доходов и все такое прочее. Но только в нашем мире сетевого маркетинга нет этого. Но есть два дополнительных преимущества. У вас повышается самооценка, у вас свободное время, и вы можете им распоряжаться. Я не знаю, да, что вам еще нужно сказать для того, чтобы вы начали думать для того, чтобы вы задницу приподняли, чтобы вы стали уделять больше времени вашему бизнесу. Ведь вы э, не какая-то среднестатистическая женщина, да, вы – это вы. И если вы нашли мотивацию для того, чтобы начать занятия и делать сетевой маркетинг, э, то вы можете сами, да, э, Продолжать останавливаться, планировать время или что-то делать по-другому. Накапливайте богатство. Потому что по какой бы причине вы не взялись за эту индустрию, эта индустрия, этот бизнес, он должен доставлять вам удовольствие. Я понимаю, да, приятно думать, что вы можете дополнительно зарабатывать 100, тысяч,у десять тысяч и полностью распоряжаться своим временем. Но если вы не испытываете удовольствие, если вы себя заставляете, да, то вы просто очень быстро э, наскучите. И тогда лучше возвращайтесь да, на вашу э, работу по найму. Дело в том, что если у вас нет энтузиазма, э, то э, вот это, это связано со счетами на ваших, вернее, с деньгами на ваших банковских счетах. Поэтому очень важно, чтобы вы могли э, себя мотивировать и идти вперед. Я не знаю, да, э, когда вы начинаете что-то делать, вы должны понимать, я с большим уважением отношусь вот к этому виду бизнеса, я понимаю, что он дает равные возможности. И э, статистика где-то, по-моему, 80 миллионов человек в мире, э, которые занимаются вот этим бизнесом, независимо от образования, возраста, умения и так, и так далее. И именно вот это, это делает сетевой бизнес, действительно бизнес будущего. И вы, и мы все, мы начинаем понимать это лучше. Потому что для того, чтобы стать богатым, не обязательно у кого-то что-то отнимать. Не нужно да у кого-то забрать, чтобы вам прибыло. И будущее вот этого подлинного богатства, она заключается как раз в том, чтобы найти способы ведения бизнеса. И именно вот это дает вам благосостояние. Наша система, пару слов еще скажу, да, то есть, а, э, ваш, все зависит от того, как вы строите бизнес, собираете систему, команду и все остальное. Но если вы уже всех обзвонили, да, если вы уже запятнали ваше имя миллион раз куда-то, да, то есть приглашая, вы же понимаете, да, сегодня уже не просто, недостаточно позвонить знакомым, рассказать бизнес, супер-пупер-продукт. Э, нужно начинать использовать лидов если вы не хотите обзванивать знакомых рассылать спам и хотите сделать так чтобы вас находили люди да используйте систему это же просто это элементарно и люди будут находить вас через интернет самостоятельно и будут адекватно воспринимать информацию о сетевом бизнесе и вот это очень важно сейчас вот те гости которые у нас сейчас были я закончу, а вы нажмите, и у вас будет ваш кабинет. Да, познакомьтесь с человеком по ссылке, которую вы вошли. Он покажет, как это делается. Помните, что интернет сегодня, он дает огромные возможности для развития нашего бизнеса. И нужно этим воспользоваться. Потому что ваше будущее начинается сегодня. Не завтра, не послезавтра, не послезавтра. Начинайте Сегодня. Не откладывайте на что-то потом не нужно складывать все в этот черный ящик который сжирает последний шанс вашей жизни что нужно для того чтобы уже там открыть успешный бизнес сетевом маркетинге как лучше выбрать компанию по каким критериям что нужно делать что не нужно я расскажу в следующую среду вот увидимся да потому что когда мы выбираем компанию это тоже не просто так, да, и систему тоже самое. Нужно очень осмотрительно к этому э, относиться. И дело в том, что если мы все здесь, да, мы выбрали эту компанию, мы работаем с нашей системой, это потому что не написано тут идиот, нет? Ага. Вот именно поэтому мы здесь. Так, все, ребят, до следующей среды. Пока, пока.